Жене надоело, что муж ну ничего не делает, ну не помогает ей вообще никак. Решила за всю выполненную работу с него денежки брать. С работы приходит и то зарплату не все отдает. Возвращается муж с работы из порога кричит: "Дорогая, наливай борща". Жена: "Двести рублей с тебя". Муж не понимает, отдает деньги. Жена решила ему выставить тариф. Помыть посуду сто рублей, полы помыть сто пятьдесят рублей. Муж, ничего не отвечая, расплатился. Наступил вечер. Ложатся они спать. Муж не так и всяк. Жена ночь любви. Уж отвернулся, расстроенный. Жена говорит, это что, все? Может, да у меня 60 рублей не хватает? Через некоторое время слышит шорканье какое-то и говорит, что ты там все шуршишь? А жена говорит, да 60 рублей тебе в долг даю.